Всем привет, привет и добро пожаловать на канал Я Оля. И сегодня у нас очередной слайм инстаграм. У меня лично летнее уже настроение и я создаю подобные слаймы. И сегодня у нас очень интересный пляжный слайм. Вот с такими вот интересными мороженками. И также еще радугой с губочками фуам чанкс и шариками пенопласта. И сам слайм у нас двухцветный, бирюзовый и голубой. И он очень красивый получился, и сейчас мы с ним поиграем. И если вы хотите еще такие видео, то обязательно ставьте лайк моему каналу. гигантские пузыри во просто супер слайм если вы хотите рецепты этих слаймов то они есть на моем кан... канале нажимайте на значок я оля и переходите на канал там целая куча рецептов и слаймов пузырей и баттер слаймов и многих других И, ребята, наконец, вот такой вот огромный пузырь я сделала. И спасибо вам огромное сегодня за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. И встретимся в следующем видео. Всем пока-пока-пока!